Так, и сухо на базе, елочка на подсвете. И звора на лесе, оставайтесь на базе. А мы едем сюда, ребят. Нет, отставить звора с нами, атом вот э, 44. -ка. Барабан остается на базе. Все. все засветились все СТ-шки. Пантера угу. ты пробуй светить Там и Ебрика больше никто не может. Так, мужики арта готова. Не, в Ебрика я стремил, не засветил. Сейчас я тут подъеду. Бурасик. урасы. план 54 -ка там. если как он проехал, вот здесь это отлично так они могут так, ну теперь на 54 смотрите 54 будет поднимать поднимать вот так она не одна еще и бураска Ребят, ну они, наверное, СТшками эту сторону играют. Да, да, да, да, их уже трое с той стороны. Агрессивно сейчас здесь посмотрю. Ой-ой-ой, там, их... там их сколько. Боком не выезжай. Вон боком не выезжай, блядь. Что ты делаешь да добиваю я не боком другим углом хотя бы было а, помогите с бурасом 44 я с бурасом борюсь помоги мне пожалуйста вот это 44 -ка. как сам тебя ромка он пока был к а сейчас он уже заряжен сначала шотку спасибо Базу, базу, базу, ребятки. Возвращайтесь с тышки на базу. СТшки, возвращайтесь, ребят. Ух ты, отстреливаем их нахрен. Да едьте все сразу сюда, вот. На базу отъезжайте, ребятки. СТ на базу. 30 секунд. База, ребята, бросьте вы их, Слав. 15 секунд. 15. Я не успею подняться, меня они развели. Ой, на Я Секунд, я не поднялся Я не поднял. Я не, не знаю, чего это. Ну просто это. Глупо было перестреливаться с этим не любят спать